Все огурчики с вами зеленые огурец, и вы спросите, почему я наверху, а потому что там все мешали. Вот моментик. Все огурчики с вами Ззи. Можете убраться с кадра. Кажется поняли. И сегодня я покажу, как достать черную пружинку. За мной. Вы, кажется, заметили коричневую платформу. Прыгаем. Проходим паркур. Забираем И хвастаемся или не делаем этого А у меня есть черная пружинка Откуда? А у многих нету ахахаха.